Ваше мнение о Кроуле телемитов угу. и взгляд вашей школы на Телему? На Телему. Очень хороший вопрос и э, очень хороший взгляд. <с, С большим уважением я отношусь к, к учению Алистера Кроули и вообще к его как как таковому, и на Телему как на систему его, э, которая имеет достаточно большое продолжение, про -про продолжение и в прошлом, и в будущем. Это очень серьезный проект, очень серьезные ритуалы. Другое дело, что ими надо заниматься ими, заниматься всю жизнь, потому что это система, система, требующая очень глубинного подхода, очень глубинного анализа. Ею нельзя позаниматься и бросить. Потому что это не система развития себя, это система развития канала определенных божеств, а здесь человеческая личность и человеческое сознание не имеет никакого значения вообще, потому что это уровень жречества. И телема это тоже уровень жречества. Архетипы божеств, которые стоят за учением Алистера Кроуля, механизм удержания этих архетипов, которые в свое время был доведен Юнгом до совершенства, по крайней мере, задал основные фундаментные истины, как держать архетип и как устанавливать более плотный контакт с теми или иными ушедшими этими божествами. Телема как система вырабатывает некоторое количество очень важных ритуалов которые нужно также доводить до совершенства. То есть Любая ритуалистика она становится рабочей со временем, с годами. Точно так же, как любая религия, начиная от христианства и заканчивая всеми остальными, прежде чем сделать свой ритуал рабочим, то есть удерживающим плотный информационный контакт и делающий этот контакт понятным как божеству, так и человеку, который на обратной стороне этого канала стоит, на это ушло очень много времени. Христианство нарабатывало себя столетия, столетия они намаливали, намаливали, намаливали, изобретали формулы, изобретали рабочие механизмы. Телема как последователь умения употреблять и держать канал. Само, само учение Алистера Кроули имеет отношение, конечно же, к древнему Египте. Древний Египет это была такая первоначальная, изначальная система, которая была как раз предназначена для того что прежде всего она нарабатывала механизмы, как человеку в течение своей жизни плотно удерживать канал с одним и тем же божеством, которое его ведет, и не допускать никаких помех на этот канал. Параллельно с этим они нарабатывали правильную алгоритмизацию первоосновы смерти. Телемма вот. является преемником этой традиции, является логичным продолжением. А Алистер Кроули является древним реинкарнацией одной из древних жрецов египетского пантеона. Он сохранил в себе память, он сохранил в себе, пусть первичную, но связь с определенными духами и божествами, и в течение жизни он эту связь делал. Понятный, осязаемый, рабочий, сформировал нужное количество ритуалов, чтобы даже тот человек, который ни по духу, ни по крови не имеет отношения связи с египетскими жрецами, могли эти ритуалы использовать для того, чтобы добиваться нужного эффекта, то есть, грубо говоря, если мы возьмем все механизмы, наработанные Элистером Кровли, и переложим их на любую другую систему, то есть не саму формулу, а сам принцип их построения, то они будут работать в абсолютно любой системе. Понятно объяснение? Mm -hmm. да? Хорошо. А, то есть они, они наработали механизмы для всех. Вот. Кто-то называет это, есть такое образное понятие, Спасибо. Герману Гесса и игрой в бисер, да, то есть собирание мелких деталей, с увязыванием того, чего увязать невозможно, как в данном случае там, с математикой. Но за этим при этом при всем стоит определенный смысл, сумев увязать неувязываемые, мы сможем тот же принцип перенести на любую другую систему. Формулы, выработанные на канале одного божества, принцип, принцип построения канала, мы переносим на Другое божество, и этот же самый принцип помогает нам выстроить канал с божеством, культ которого уже давным-давно утернет, которого мы поднять не можем, потому что нет знаний, нет культа. Но употребляя к этому божеству универсальные принципы построения формул магических, мы поднимаем эту силу из небытия, даем ей возможность поделиться с нами знанием и дать ей возможность проявить себя здесь еще раз. И так работает сознание мага. Когда одну структуру он разбирает по граммам, по микронам до такой степени, что она станет, становится понятен него механизм, и этот механизм потом собирается на другом канале. Вот. Поэтому Алистер Кроули в этом отношении он виртуозно передал вот эту информацию, которую древние египетские жрецы по причине собственной жадности и борьбы за власть, конечно же, никому не передавали. А все, все знания, которые хранились когда-то в их при храмах были при нашествии персов торжественным образом сожжены, как и Александринская библиотека.